В Казанском федеральном университете состоялся круглый стол, посвященный обсуждению научно-исследовательских проектов по освоению Якутии. Освоение Якутии, значит, вложение туда потенциала научного, это сегодня очень важно для всех. Для нашей страны в целом, конечно. Завершились бесплатные курсы татарского языка. Какой результат? Каждый, я думаю, достиг своего желания. Кто пришел, ничего не зная, освоил минимум А1, мы говорим, это минимальное знание татарского языка. А кто пришел, усовершенствовать свои знания татарского языка, они тоже добились своей цели. Кто из КФУ стал победителем всероссийского конкурса студенческих медиапроектов? Мне хочется сказать, что это самое важное это этих наших четырех дней работы. Это немножко с самосприятия. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Илья Андреев. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с главным раввином России Берлом Лазером. В ходе встречи обсуждались возможности создания Центра Иудаики на базе КФУ. Как отметил главный раввин России, еврейская община страны готова принять активное участие в создании данного центра. В ближайшее время состоится очередная встреча, где более подробно обсудят содержательную часть проекта. Ректор Казанского университета встретился с делегацией Республики Узбекистан. В ходе встречи обсудили возможные варианты дальнейшего эффективного сотрудничества по различным направлениям деятельности. В том числе проект создания филиала Казанского федерального университета на территории Республики Узбекистан. Затем участникам делегации продемонстрировали биомедицинский кластер вуза, где были отмечены наличие единого образовательного пространства, подготовки кадров для отрасли здравоохранения и уникальность трансляционных разработок. Делегация из Узбекистана также посетила Елабужский институт. Директор института Елена Мерзон провела экскурсию для гостей по главному учебному конкурсу, а также инженерно-технологическому отделению, дому научной коллаборации и университетской школе. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел расширенное рабочее совещание с руководящим составом вуза. Обсуждали вопросы подготовки университета к приемной кампании 2021 года и реализации программ дополнительного образования.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 Не просто прекрасная, а суровая такая, суровая, суровая прекрасная природа такая. И, конечно, те растения, которые там значит, произрастают, плоды, которые там собирают, они колоссальные, имеют колоссальные медицинские, значит, такие вот биологические активные это свойства. свойства да, потому что они выживают совершенно условия условиях, которые невыживаемые для растений. Приходишь, думаешь, там ничего не растет, там, оказывается, такие ягоды сладкие, вкусные. Да. То есть, вот, я уж так шуткой говорю, но на самом деле, конечно, это очень большой потенциал вот, фармацевтики.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 Значит, вложение туда потенциала научного это сегодня очень важно для всех. Для нашей страны в целом, конечно. И вот я думаю, на этом столе мы обсудим некоторые из этих проблем. По словам Даниса Нургалиева, круглый стол стал отличной площадкой для обмена опытом и практик, а также возможностью обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. В древнем городе Болгла состоялся праздник из Гебола Жиена, посвященный принятию ислама Волжской Булгарии. В этом году он проводится в преддверии круглой даты. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин, президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, государственный советник Республики Татарстан Митимир Шамиев. От Казанского федерального университета был директор Института международных отношений Рамиль Хайрудинов. Казанский университет играет определяющую роль в изучении истории Волжской Булгарии. По словам Рамиля Харуддинова, благодаря КФУ и его научно-методическому сопровождению программы Республиканского фонда возрождения, памятников и истории культуры республики, была проведена огромная исследовательская работа, подготовлена номинационное досье. Болгарское городище стало частью мирового наследия ЮНЕСКО и гуманитарного достояния. Сегодня сотрудники КФУ совместно со своими коллегами продолжают работу музификации территории.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 Разного возраста приходят дети, школьники, например, были э, ученики третьего класса, э, более среднего класса, также были пенсионеры. После завершения курсов обучающимся были вручены сертификаты Казанского университета. Бесплатный курс татарского языка планируется продолжить осенью. Елизавета Никитина, Ленардо Влесьяров, Универ -Ньюс. В Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса студенческих медиапроектов университета.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 Это э, немножко потерятельное восприятие, потому что мы, наша жизнь и наша действительности, наша работа, и наши личные отношения, свое время накладывают какие-то определенные фильтры. Э, фильтры личной жизни не наш интерес, э, фильтры э, внутреннего развития, наверное, немножко наш интерес, но вот фильтры, которые мешают нам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 в редакциях, рейтингах, охватах, новых платформах коммуникации и способах продвижения контента, регулярности обновлений, современных проблемах организации работы в СМИ. Илья Андреев, Универньюз. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжета из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!